Всем привет! С вами Анастасия модель и канал Секреты Роскошных Волос. В этом видео я расскажу вам о рецептах, которые способны сделать ваши волосы гуще. Поехали! Каждый из нас рождается с определенной густотой волос. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Но в любом случае улучшить состояние волос, разбудить луковицы, которые на данный момент спят, помогут народные средства. Причем помогут они даже лучше, чем маски и бальзамы, которые вы купите в магазине, потому что они имеют кратковременный эффект. А постоянное использование масок для волос из натуральных ингредиентов, вот что действительно поможет сделать вашу шевелюру гуще. Почему я так люблю натуральные маски? Во-первых, вы сами их готовите из натуральных ингредиентов, понимаете, что там нет никакой химии, ничего вредного для ваших волос. Натура продукт в чистом виде. Давайте перейдем к делу. Какие же маски самые лучшие помощники в теме густоты волос? Если вы до сих пор не пробовали кефир качестве маски вы многое потеряли. Именно этот продукт позволяет сделать волосы гуще, а также помогает, если у вас есть проблемы с выпадением волос. Просто нанесите кефир на всю длину ваших волос, даже на корни, и подержите так 30 минут в тепле. Правило для любой маски, мы ее наносим, затем надеваем пакет и ходим минут 30 примерно, потом смываем водой. Маску с кефиром придется смыть еще и шампунем, потому что запах остается, конечно, не очень приятный, но зато Пользу вы увидите точно. Многие пробуют самые различные маски и оставляют именно кефир в качестве такой базовой маски, потому что это, во-первых, просто, не надо ничего смешивать, не нужно миллион ингредиентов. Взял кефир и нанес на волосы. Прекрасно! Моя вторая любимая маска, которую я использую для увеличения густоты волос, это маска с дрожжами. Дрожжи также активируют рост Волосинных луковиц и делают волосы более здоровыми, более густыми. Смешайте один желток со столовой ложкой сухих дрожжей. Такую маску нужно разбавить лекарственным отваром. В общем-то, я брала самый распространенный вариант и это отвар ромашки. Вы берете немного отвар ромашки, добавляете туда ложку сухих дрожжей, столовую и один желток. Все это подогреваете до 40 градусов. Затем эту смесь наносите по всей длине волос вместе с корнями, оборачиваете. Голову в пакет и ходите 30 минут Результат вас сильно удивит Все маски с дрожжами необходимо применять курсами 10 процедур, один раз в 3 дня И затем 2 месяца вы не вспоминаете больше об этих масках Можно начать делать какие-нибудь другие ну еще одна классная маска, в состав которой входит сухая горчица. Эта маска, кстати, кроме густоты волос, увеличит их длину, потому что горчица, она разогревает наши волосяные фолликулы, и волосы начинают расти быстрее. Вам понадобится 1 столовая ложка сухой горчицы, желток, а также кефир. Кефир нужен для того, чтобы придать маске объем, то есть налить его нужно столько, сколько понадобится для ваших волос. Смешайте все ингредиенты, нанесите на кожу головы массажными движениями и оставьте минут на 10-15. Возможно, будет небольшое сжение, но вы этого не бойтесь. Горчица начала свою работу. Всегда после мытья головы я советую ополаскивать волосы отваром лаврового листа. Возьмите горсть лавровых листьев, примерно одну упаковку, киньте эти листья в литр воды и прокопятите минут 20. После чего дайте остыть этому отвару и... Ополосните хорошенько волосы Делать это можно после каждого мытья головы Даже если вы каждый день ее моете Лавровый лист улучшает кровоснабжение волосиных луковиц И они незамедлительно порадуют вас замечательной густотой Самый главный момент состоит в том, что все маски из натуральных ингредиентов нужно применять курсами. Если вы сделали одну маску и забыли об этом, то вам, к сожалению, она не поможет. Если уж вы взялись за дело и решили сделать ваши волосы гуще, здоровее, красивее, удлинить их с помощью народных средств, то делайте такие маски постоянно. Эффект вас порадует через 3-4 недели. Вы не напичките свои волосы химией, непонятными там парабенами, силиконами, а все самое натуральное и полезное ваш волос возьмет из натуральных ингредиентов. С вами была Анастасия Мадейра. Подписывайтесь на канал Секреты роскошных волос Вас ждет огромное количество интересных видео об уходе за волосами Всего вам самого хорошего Пока-пока